Здравствуйте, меня зовут Гентри Дзенуни, и вот моя презентация о Кубани. Okay. Во-первых, самое главное, что такое Кубань? Кубань – это, это исторический и географический регион в юге России. Она лежит по берегам Черного и Азовского морей. Она также недалеко от Северного Кавказа. И здесь я показал две карты Кубани. Здесь э, моя карта с примерными границами Кубани. И здесь карта Кубанской области. Но сегодня, в нынешнее время, Кубань можно понять э, более широко, чем раньше. Но потому что раньше э, Кубань... Б была та область э, между берегами Черного и Черного моря и реки Кубань здесь. Это был, был это бы была э вот эта область здесь. Но сегодня в нынешнее время есть и более сев до севера разные регионы. И.. Исторический центр Кубани это, – это город Краснодар. И здесь несколько съемки из Краснодара. Здесь памятник в центре города. И здесь несколько зданий. Здесь есть Краснодарская филармония и Краснодарская краевая библиотека имени Пушкина. И здесь эм, изображение герба города Краснодар. И другие города на Кубани есть, например, Майкоп. Это столица Адыгеи. И здесь есть мечеть и церковь в городе. И там опять есть герб Майкопа. Еще есть Черкесск. Это столица Карачаева Черкесии и также лежит на Кубани. Здесь есть вид в центр города спит. С птичьего полета, и здесь есть памятник в честь Великой Отечественной войны, и там в центре есть вечный огонь. И здесь также герб. Но, может быть, вы здесь видите, что Ставропол не входит в состав Кубани, это правда. Хоть Ставропол, Ставропол также недалеко от Кубани, но еще не входит. В состав кубани ну потому что кубань это лежит на на черноморское побережье кавказа у нее есть и приморские пейсажи как например в геленджике здесь и в термин так такие горные здесь есть съемки из красной поляной или ну из соседнего гора, из соседнего гор соседней горы но с взглядом на Красную поляну. И здесь есть вид на улице в, Ча в Карачаевске. Вот а, я, я теперь хочу сказать немножко о истории Кубани. И здесь есть краткая летопись Кубани до времен Советского Союза. Итак, история Кубани начинается с Российской империи. И по, по указу Екатерины II э, они дарили земли Кубани казакам. И они, и они также основали столицу Кубани, Екатеринодар, который, который мы меньше знаем как Краснодар в 1793 году. Но в следующем веке Случи, случилась Кавказская война. Хоть это Кубань прямо не трогала, это все еще случилось близко от Кубани. Недалеко от Кубани. И, ад, и административно началась жизнь Кубани как Кубанская область. Основана в, в 1816 году. Ну, после Кавказской войны все было, ну, спокойно. Но во время Октябрьской революции случились строгие времена Екатеринодару. Большевики взяли Екатеринодар после Октябрьской революции, и сразу случились два кубанских похода. Первый в 1917 году и второй Кубанский поход. Один год после первого. И в ходе этих походов произошли два сражения и две победы Белой армии за Екатеринодар. Итак, обе стороны жестоко воевали за власть города. Ну... Какой была Кубань в Советском Союзе? После, Октя... После Октябрьской основали Кубанскую Народную Республику, которая длился три года. И сразу вошла Кубань в, со... в состав РСФСР и СССР. И при этом начались жестокие действия советского правительства на Кубань. Как, например, расказачивание. Они пытались устранять казачью культуру из Кубани. И коллективизация. <плых> <плых> с которой начался голод. Не только в Кубани, но и во многих местах Советского Союза. Но это также Кубань трогал. И, конечно же, случилась Великая Отечественная Времена. Но после распада Советского Союза началась новая волна внутренней миграции. Люди решили переехать в Кубань, потому что там есть теплый климат и перестройка хозяйства. И они сделали Кубань привлекательным местом переехать, как, например, с севера, с дальнего востока, с, мо с моногородов. Переехать на Кубань. Это, это было удобно многим людям. И поэтому и сегодня Кубань это, это хороший регион. Где можно пойти отдохнуть. Там есть многие курорты. Но об этом скажу вам позже. Вот. Многие другое случайные вещи о Кубани. Здесь, здесь покажу. Если поздняя осень на Кубани. И я сделал здесь а, съемок веб-сайта погодойклимат.ru а, в, в ноябре. И здесь видно, что почти все города этой десятки, этих десяти теплых мест в России, почти все они лежат на Кубани. Здесь Туапсе, Сочи, ну, дважды в аэропорт и в и в самом городе Геленджик, Джубга, Новороссийск, Анапа, Красная Поляна и Даховская. Они все лежат на Кубани. И это очень интересно. Потому что, ну, это все из того, что Кубань лежит недалеко от Черного, Влом... от Черного моря. Есть есть морское влияние на климат городов Кубани. И на самой области есть четыре климата. Четыре главных, главных климата. Это океанический климат, как, например, в Карачаевске. И влажный континентальный климат, как, например, в Майкопе. У него есть расстояние с моря, и поэтому есть более, влияние, э, более влияние, влияние евразийского материка. И есть, конечно же, средиземноморский климат в южных частях Кубани, как, например, э, в Анапе. А, да, э, э, э, в юге есть субтропические климаты. Средиземноморские также есть в более северных частях, э, частях Кубани, в Анапа. это совсем не в юге. Ну, и рюк также не в севере. Они оба, это, это зависит, это не так ясно. И курорты на Кубани. Есть действительно Действительно, многие курорты на Кубани и, в общем, в Северном, в Северном Кавказе. Здесь есть приятный климат с влиянием Черного моря. И известные курорты на, самом, на самой Кубани, они Геленджик, Горячий Ключ и Сочи. Я, может быть, что-то забыл, но они главные курорты. Но Сочи, конечно же, известен, известен везде в мире после После э, земных оли Олимпийских игр. И здесь есть съемок в Сочи в бархатном сезоне. Это же это приятный сезон, э, когда люди могут приехать на Кубань и отдохнуть немного. И вот несколько известных уроженцев Кубани. И здесь я показал Три уроженца – Сергей Гусев, Георгий Холостяков и Геннадий Падалка. Сергей Гусев – он почетный гражданин города Сочи. И он известен как российский чемпион по теннису. И он также известный э, теннис-тренер. И Георгий Холостяков – он почетный гражданин города Геленджик. А, Геленджик, ха и э, Он советский военачальник, и он тоже кома командир новороссийской военно-морской базы Черноморского флота во время Великой Отечественной войны. И последним в, мо в моем списке Геннадий Падолка почетный гражданин города Краснодар. Он герой Российской Федерации, летчик-испытатель, космонавт и полковник, полковник военно-воздушных сил Российской Федерации. Спасибо вам большое для просмотра моей презентации. Если у вас возникли вопросы, вы можете их, их написать в комментарии, где я, где я могу стараться на, на, на них ответить. И Здесь есть примечания э, веб-сайты, которые я, которые я использовал во время этой презентации. Это я использовал русскоязычную Википедию и Пахомова книга почета города Сочи и официальные страницы городов Сочи, Геленджик и Краснодар. И, как я раньше сказал, погода и тем э, для, темп, для температуры и российских городов. Спасибо вам большое для просмотра.